здравствуйте друзья добро пожаловать в студию активного здоровья сегодня выполняем два упражнения убираем складки на спине делаем талию и конечно же не забываем контролировать что и сколько мы едим потому что без этого талии тонкой нам не видать итак начинаем начинаем с плеем раскрываем носки на 40 5 градусов и начинаем пружинить колени в сторону пальцев ног, разогреваем мышцы бедер, раскачиваем таз, разогреваем область забедренных суставов. Еще небольшая пружинка. Переводим руки вверх, соединяем руки над головой и начинаем удлинять правый и левый бок в каждую сторону по 4 раза. Зафиксировать таз, напрячь пресс. Не выгибаем поясницу. Усложняем упражнение. Выпрямляем руки и тянемся за руками в сторону, не заваливаясь вниз. Чувствуем, как у нас работают косые мышцы. Мышцы вдоль позвоночника. Не торопимся. Последний раз также руки опускаем круг плечами. И следующее упражнение. Опускаемся на пол, сгибаем нижнюю ногу в колене, верхнюю выпрямляем, опираемся на предплечье и начинаем выполнять встречное движение, слегка разворачивая плечо к колену и разворачивая плечо в пол, выпрямляя руку. На выдохе. Выполняем 8 раз. Теперь тянемся, заводим стопу за колено, тянемся. И выполняем все в другую сторону. Опускаемся на бедром, Сгибаем нижнюю ногу в колени. Опираемся на предплечье, на плече не висим. Удлиняем верхний бок и выполняем встречные движения локоть к колену, разворачиваем плечо к колену, выпрямляя руку, разворачиваем плечо в пол. Последний раз также выпрямились и потянулись. Если вы хотите наибольшего эффекта, выполняйте 2-3 подхода каждого упражнения. Если видео было вам полезно, делитесь им с вашими друзьями, подписывайтесь на мой канал и будьте в курсе последних новостей. До встречи, друзья!